Добрый день, меня зовут Александр, я сервисный инженер компании go 3D Россия и в этом ролике мы сравним два принтера, это Ultimaker S5 и новый принтер от компании BCN3D Epsilon V27 Ultimaker S5 родом из Нидерландов, был представлен еще в 2018 году и является старшим и самым большим принтером в семействе принтеров Ultimaker на данный момент. Испанская компания BCN3D представила в 2020 году наследников принтеров Sigma, новые переработанные принтеры семейства Epsilon. Сегодня мы познакомимся с моделью Epsilon V27. Принтер Ultimaker S5 можно отнести к полуоткрытым принтерам, так как он не имеет полностью закрытой камеры для печати принтер выполнен в светлых тонах. Спереди стеклянные дверцы на алюминиевых петлях для доступа к рабочей зоне. Внизу расположен сенсорный экран для управления принтером и разъем USB для подключения флеш-накопителей. Сам корпус принтера выполнен из 6-миллиметрового композита. Боковые стенки из 6-миллиметрового полупрозрачного матового акрила. На задней панели расположен держатель для катушек с модулем NFC для распознавания материалов. Механизмы для подачи материала. А в нижней части принтера расположен разъем для подключения принтера к локальности и разъем электропитания. Epsilon V27 имеет полностью закрытую камеру рабочей зоны. Принтер выполнен в темных тонах. Спереди расположена акриловая дверца для доступа в рабочую зону. Внизу расположен сенсорный экран для управления принтером и слот для SD-карты. Сам корпус принтера выполнен из 3-мм стали, покрытой порошковой краской. По бокам принтера расположены декоративные акриловые вставки. На задней панели расположены механизмы подачи материала, а в верхней части находится отсек для установки хепа фильтра Этот фильтр служит для фильтрации воздуха от потенциально опасных частиц и запаха при печати. В нижней части расположены разъемы для подключения принтера к локальной сети, USB-разъем для подключения Wi-Fi адаптера и разъем USB для прямого подключения принтера к компьютеру. Помимо этого, сзади предусмотрены посадочные места для возможности установки больших катушек пластика. Внутри рабочей зоны принтера расположен массивный стол с областью допустимой печати 330 на 240 на 300 мм. Принтер поставляется с закаленным 4 -мм стеклом. Стекло располагается на алюминиевой подогреваемой подложке. Максимальная температура нагрева стола 140 градусов. Учитывая большую площадь печати, в принтере реализовано автоматическое определение уровня стола. Перед каждой печатью принтер составляет карту высот рабочей поверхности за счет емкостного датчика, расположенного к печатающей головки. Кинематика принтера реализована на прецизионных валах и выполнена по уже ставшей легендарной системе Ultimaker. Она зарекомендовала себя еще со времен самого первого принтера компании Ultimaker Original. Для передвижения по осям используются латунные втулки, которые скользят по валам. В печатающей головке установлены линейные подшипники. Изменение в Ultimaker S5 заключается в увеличении диаметра поперечных валов для увеличения стабильности при возросших габаритах печати. Кинематика управляется за счет шаговых моторов на каждую ось и кольцевых ремней. По оси Z используются прецизионные валы с линейными подшипниками и шаговый мотор с трапециевидным винтом. Помимо этого в рабочей зоне еще расположена камера для дистанционного наблюдения за процессом печати. Подсветка рабочей зоны осуществляется за счет светодиодной линейки, расположенной в верхней части принтера. Как я говорил ранее, рабочая зона принтера является полностью закрытой, но не имеет активного нагрева. Камера пассивно подогревается от стола принтера. Печать происходит на закаленном стекле. Стекло также располагается на алюминиевой подогреваемой подложке. Область допустимой печати 420 на 300 на 220 миллиметров. Максимальная температура нагрева составляет 120 градусов. В принтере отсутствует автоматическое определение уровня стола, но возможно выравнивание вручную с подсказкой принтера. Кинематика принтера реализована на линейных подшипниках Helene, частично скрыта декоративными акриловыми панелями. Два линейных подшипника расположены по оси Y и один по оси X. Главной отличительной чертой кинематики является система IDEX, Independent Dual Extrusion System. Две независимые печатающие головки по оси X, каждый управляется собственным шаговым мотором. Это позволяет печатать не только в режиме двух материалов, например, основной и водорастворимый материал поддержек, Ну и производить дублирование и зеркалирование печатаемой модели. То есть можно печатать две одинаковых модели за один раз. По бокам расположены лотки для отработанного материала. По оси Z тоже используются прецизионные валы с линейными подшипниками и шаговый мотор с трапецевидным винтом, так же, как и в принтере Ultimaker. Помимо этого, в рабочей зоне имеется воздуховод с установленным HEPA-фильтром. По бокам принтера расположены держатели для катушек. Так же, как и в Ultimaker, реализована подсветка рабочей зоны с помощью светодиодных линеек по бокам принтера. Камера для удаленного мониторинга процесса печати в данной модели не предусмотрена. Пару слов о материалах. Компания Ultimaker и компания BCN 3D производят свои собственные материалы. Используемый диаметр пластика 2,85 мм. Катушки с пластиком Ultimaker имеют NFC-метку для распознавания принтером типа материала и учета его расхода. Но несмотря на собственное производство, оба производители никак не ограничивают использование любого совместимого материала. Множество мировых и российских производителей производят огромное количество как монофиламентов, так и композитных материалов. Если вам интересен детальный обзор какого-то конкретного материала, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, мы сделаем отдельное видео. А приобрести эти и другие материалы вы можете в нашем интернет-магазине. Ссылки, как всегда, будут в описании. От материалов перейдем к механизму подачи. У Ultimator S5 они расположены на задней стенке принтера, имеют удобную откидную лапку для загрузки материала. Сам механизм отличается простотой конструкции и очень надежен. Материал проходит через прижимной ролик и подается шестерней из закаленной стали. Благодаря этому механизм рассчитан на использование композитных материалов. Привод шестерни имеет редуктор для более точной и плавной подачи материала. Внутри механизма в нижней части также располагается датчик определения подачи материала. Теперь рассмотрим печатающую головку. Компания Ultimaker, начиная с принтера Ultimaker 3, отошла от классической системы Hottende. Теперь в принтерах применяется система PrintCore отдельных быстросъемных блоков или картриджей, в котором объединены все элементы хотенда: сопла, нагревательный элемент, радиатор охлаждения и датчик температуры. Реализовано это в первую очередь для удобства и простоты обслуживания, например, для оперативной замени при смене материала или при засорении сопла. Существует несколько типов принкор. Принткор АА для основных типов материалов. Выпускается в нескольких диаметрах сопла 0,25, 0,4 и 0,8 мм. Принкор ББ для водорастворимого материала поддержки ПВА. Выпускается в диаметрах 0,4 и 0,6 мм. Принкор си Red. Специально для печати композитными материалами. Главная особенность – наконечник сопла выполнен из искусственно выращенного рубина. Благодаря этому такое сопло практически не подвержено износу при печати абразивными материалами. Обдув модели осуществляется радиальными вентиляторами с двух сторон. Вентилятор охлаждения принткоров расположен спереди печатающей головки. В нижней части мы видим силиконовую прокладку для защиты содержимого печатающей головки. Также внизу расположен емкостной датчик для автоматического выравнивания. В принтере Epsilon механизмы подачи материала также расположены на задней стенке под кожухом. Сейчас я сниму его и покажу устройство более детально. Сам механизм представляет собой шаговый мотор с планетарным редуктором. Материал проходит через две стальные шестерни. Снизу расположен датчик определения материала. Как я говорил ранее, в принтере предусмотрена установка катушек как внутри, так и снаружи принтера. Интересный факт. Компания BCN 3D в своих принтерах располагает драйвера управления шаговыми моторами всегда непосредственно рядом с самим мотором. Перейдем к печатающим головкам. Головка сделана из металла с установленным в нее хотендом и вентиляторами охлаждения модели из самого хотенда. А сам хотенд является переработанным E3D V5. Состоит из массивного радиатора. В нижней части нагревательный блок с температурным датчиком. Оперативной замены не предусмотрено. Ключевые особенности принтеров мы разобрали, теперь пару слов о программном обеспечении. Ultimaker Кура не нуждается в представлении, является самым известным слайсером с открытым исходным кодом, поддерживает множество принтеров других производителей и обладает колоссальным количеством настроек печати. BCN 3D Stratos является модифицированной версией куры для поддержки технологии ITEX. В самой программе добавлена панель для выбора режимов печати, в остальном это полностью знакомая нам Ultimaker Cura. Для принтера Ultimaker S5 существует комплект ProBand. Он состоит из нескольких аксессуаров. Это купол Air Manager и станция материалов Material Station. Air AirManager представляет собой купол, который ставится сверху принтера. Рабочая зона принтера получается полностью закрытой, по аналогии с принтером Epsilon. В нее встроен вентилятор и сменный HEPA-фильтр для фильтрации выходящего воздуха из рабочей зоны принтера. Сам принтер учитывает время работы фильтра и сообщит о необходимости его замены. Станция материалов Material Station. Камера для прямой работы с принтером представляет собой умную тумбу. В ней хранятся материалы, поддерживается необходимая влажность воздуха, что критично для хранения некоторых типов материалов, например, нейлона. В нее можно загрузить до 6 катушек с пластиком. Принтер самостоятельно их распознает и начнет работать с ними. Даже при окончании катушки с пластиком принтер самостоятельно выгрузит старый пластик и продолжит печать с новой катушки, если она загружена в Material Station. BCN 3D тоже представила камеру хранения пластика Smart кабинет Она обладает схожими функциями с Material Station. Мы сделаем обзор на нее, когда получим ее к себе в демозал. Уважаемые друзья, обращаем ваше внимание на то, что до конца 2021 года действует спеццена на всю продукцию компании BCN 3D. За дополнительной информацией вы можете обратиться к нашим менеджерам или перейти по ссылкам в описании. А если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания.